Всем привет! Привет, привет! С вами Михаил и Лилия. И сегодня мы вам покажем наш дом. Это будет рум-тур первый. Живем первый. мы здесь полгода. Первый после стройки. Да, после того как переехали. Угу. Живем мы тут полгода. Переехали, когда еще здесь был просто бетон. На первом этаже, на втором было уже что-то сделано. Ну давайте посмотрим, по что превратился наш дом. Начнем с коридора. Это у нас выходить на улицу не будем коридор здесь будет у нас шкаф пока временно все вот так Для вот обуви. стены уже у нас полностью готовы это покрашены, покрашены белой краской мы отказались от обоев от декоративной штукатурки решили оставить все вот чистеньким беленьким мои экспериментальные кирпичики делал сам из штукатурки очень крас красивый фотофон получился. Кому интересно, могу рассказать более детально. Там за дверью, вторая дверь, у нас находится там, гараж и котельная. Но Миша его не хочет пока показывать. Ну, кому нужны эти технические котел, насосы и тому подобное. А здесь у нас санузел, гостевой санузел первого этажа. Надо было так сделать. Оп! Вот за этой маленькой раковиной мы охотились и заказывали из Самары. Ну, что ты делаешь? Заказывали. Заказывали из Самары, ждали ее, наверное, месяца четыре. Любопытный. А полки сделал Миша сам. Мы купили большую ступень в Леруа, Мерлен. В распилили ее. Ну, вернее, Миша все делал. Он распилил, пошкурил, прокрыл лаком. И потом поставил на какие-то длинные металлические штыри. То есть там, если посмотреть, никаких подвесов нет. Здесь у нас опыта. будет еще круглое зеркало, оно уже куплено. Оно повесится только, когда будет светильник. Светильник заказали с Алиэкспресс. Ждем. Ну да, смотрите, какой у нас прикольный душ. А, вот такой вот душ интересный, и нет никаких штучек, чтобы переключать. Мы долго думали, что же с этим делать. Оказывается, нужно повернуть вот сюда а, кран, и открывается душ. Повернули обратно, открывается кран. То есть все очень-очень прикольно, и коту нравится этот санузел. Кайзер. Да, то есть мы не будем здесь вешать никаких штор, потому что в основном используется этот душ для бытовых нужд, например, Как технически. Собаки, да, собаки ноги, ноги помыть, швабру помыть, помыть. Да, обувь, то есть мы здесь не принимаем душ. Да, ну, бывало, летом и купались. Да, ну, чистенький, конечно. Та самая швабра, которую вы ранее видели в обзоре, алиэкспрессовская, очень выручает нас. Пускай там бегает. Давай из кухни. Так, у нас пока нет кухни. Все это такая обремянка. Миша поставил сюда стол деревянный. Главное, что есть техника. Да. Но зато мы уже пользуемся индукционной плитой. У нас есть посудомоечная машина. У нас даже фирменная дверца Aliflame. Как вы видите, да, там у нас прячется мусорное ведро. А у нас шикарный, крутой, классный холодильник, в котором можно просто жить. Он такой глубокий, в нем так много всего помещается. Я очень довольна. Но из-за того, что мы влюбились в этот холодильник, он у нас немного не вписывается теперь вот по стене. То есть мы планировали нишу для более маленького холодильника. Но... Были, было отличное предложение на покупку данного холодильника. И с учетом всех скидок Вместо ценников 70 тысяч, он обошелся нам в 32 Новый, NVIDIA классный, Со всеми скидками А здесь будет кухня, подоконник местное, Столешница в подоконник Туда специально низкое окно сделали Буквы P Вот У -у -у. так, здесь барная стойка вот Будет идти светильники, да, Светильники над, над барной стойкой И эта стойка будет отделять кухонное пространство ну, как... От столовой и гостевой зоны Да, визуально будет э -э разделение Тут у нас будет стоять большой стол, примерно такого же размера. Возможно, сейчас, уже на пошли. этой неделе нам его привезут из слэба Крагача да, на заказ. Да. Вес да. порядка 100 килограмм данного стола будет. Угу. Давай дальше. Так, здесь у нас зона просто... Гостиная. Оператор, да, движуха. Вот такие вот светильнички наконец-то. Алиэкспресс есть. тоже видели, наверное, в обзоре ранее. Они вот так вот двигаются как вы хотите, то есть аккуратно подвигаете, двигаете в ту или в другую сторону, то есть можно крутить. Тут мы планируем потом поставить небольшой уютный диванчик, но пока мы пользуемся вот такими вот мешками, очень удобные, их все обожают, кто приходит в гости, особенно дети, плюхаются в эти мешки, и их уже отсюда просто невозможно вытащить, потому что они настолько уютные. Мы очень рекомендуем в доме завести хотя бы один такой мешочек, потому что он, ну, мне кажется, он. Вот Похож как вот по ощущениям, как вот какой-то крест качал, например, вот куда садишься и релаксируешь. То есть мы здесь очень любим сидеть, частенько чая здесь пьем, болтаем. Вот, Поэтому здесь круто, очень классно. Там у нас выход на задний двор, сдвижная дверь. Mm -hmm. Все на заказ. Огромные окна, метр восемьдесят на два с половиной размерами. Будем раздавать цветы, пока, пока не очень успешно, никто не берет. Вот здесь будет поменьше цветов. Каминная топка, которую мы изначально планировали, что обложим кирпичом, просто типа шкафа. Потом, пообщавшись с одним печником, он нас убедил, что... Не убедил, а показал всевозможные варианты. И мы пришли к выводу, что такую красоту не стоит прятать. Мы доделаем пьедестал. Там будет у нас еще парящая полка до стены. И к топке просто-напросто добавим дымоход, и все останется в таком виде. Камин у нас с теплообменником. Я его планирую подключить в общую систему отопления. И когда будет топиться камин, будет подогреваться вся, вся вода в системе. Бакс. Бакс думает, что это его домик, который мы от него прячем. Да, стоит открыть дверь, как он уже там. Смотри, куда спрятался. Под камин, под камин да. Ага, прячься, здесь, прячься. здесь мы планируем поставить аквариум, пока он стоит наверху, сейчас вы его увидите. Вот, ну и здесь чуть-чуть все разберется и будет немножко по-другому, но это потом. Вот такая вот гостиная. Угу. А люстру? Временную хендмейт видели? Лиля, расскажи, как ты смеялась, когда я увидела. я просто я увидела и очень-очень смеялась, потому что это было забавно увидеть такое сооружение. Классно. Многие говорят, оставьте такую люстру, она очень необычная и просто забавная. Пойдемте дальше. По лестнице она планируется тоже зона будет уделяться, там будет встроенный шкаф как раз вот до этого уровня. И там будут вот храниться всякие такие вещи, какие-то не, не очень часто используемые, и, конечно, пылесос. А здесь мне Миша обещал повесить качели. В этом районе будут висеть маленькие небольшие на которых тоже можно будет посидеть, покататься, ну и просто общаться, когда много народа, чтобы было еще одно посадочное место. А это лестница. Ну, Миша, расскажи сам просто про лестницу, потому что это твое творение. А что про нее рассказывать? Вы видели уже на видео ранее, как я собирал ступени. Металл каркас я заказывал отдельно, ступени заказывал из... Фирмы, находящиеся вообще в Воронежской области, тоже отдельно на заказ все делали. Перила тоже отдельно. То есть, лестница нам сборная. вышла... Да, сборная, сборная. сборная. Вот, ступени я сам все обрабатывал, монтировал. Благодаря этому лестница под ключ вместе с перилами, металлокаркас и деревянная. Это ясень, кстати. Деревянная отделка вышла нам менее 100 тысяч рублей. Хотя мы были готовы к гораздо большей сумме, как нас пугали. Угу. Потому что лестницы стоят очень дорого. А еще покажи свет. У нас очень удобно, потому что Миша сделал а, свет включать по зону. Например, вот я все это выключала. И я могу включить отдельно свет в коридоре. Не, ну это понятно. Вот ну, там, да? Потом над э, обеденным столом, над, в кухне. В кухне. То есть над столом отдельно, в кухне отдельно. И отдельно. Много И использовали свет. проходные выключатели, чтобы можно было выключить, включить свет в одном конце комнаты, выключить в другом. Ну что ты выключил, а -а -а. включи? Вот. Все, включил. Здесь. Того, Она постоянно забывает, а -а -а. где включается, выключается. Хватит щелкать. И люстра. Светильники мы купили круглые светодиодные. Это встраиваемые светильники, 15-ваттные. Изначально поставили их в санузлы и в гардеробе. До гардероба еще доберемся. Очень понравились. Такое холодное, холодное свечение. 6500, 6500 кельвинов. То есть это очень холодно. Но с учетом того, что все вокруг белое окна, Точнее, стены, потолок и пол светлый. Выглядит очень прикольно. И мы решили, что по всему дому поставим такие светильники. Ну что, пошли дальше. Да, я вас уже тут жду. Достаточно удобный проем есть Мы если даже вдвоем идем, мы спокойно можем разойтись. Пока-пока. Начинаем с кабинета. Угу. Здесь мы поднялись по лестнице. У нас никаких перегородок, ничего не будет. Не стали закрывать кабинет, дабы больше пространства, такого воздушного света было на втором этаже. Это Лилин кабинет. Давай я расскажу немножко. Также вот много таких светильников. Давай вот отсюда начнем. А, так, вот эту зону я делала своими руками, то есть вот эти два стула старинных на костленке. А я сделала самостол, то есть я вделала все кружевом. У меня ушло три моих наряда, бархатная кофта и два кружевных платья. Я а, потратила на то, чтобы сделать вот эту красоту. Отдельно были куплены ножки вот от швейной машинки «Зингер». Вот, я все это красила, все лачила. В общем-то, это полностью ручной труд. Стены я тоже расписывала сама. Долго не могла решиться э, начать это все делать, потому что никогда не рисовала на больших форматах. Но я решила, что надо попробовать. И, в общем-то, довольно результатом. Получилась такая вот какая-то уютненькая зона, маленький уголок, где мы также видео снимаем для каналы. И иногда приходят гости, мы тут сидим, болтаем, смотрим какие-то альбомчики. В общем-то, ну, такое вот забавное, необычное... А место. потолки тем временем 3 метра. И вот она со стремянкой... Фишки, даже. 3 метра. Со стремянкой там под потолком да, да, на я вытянутых раз руках. Хорошо, потому что это достаточно трудоемко. А здесь мой любимый подоконник. На нем я даже спала. Было такое время, наверное, около недельки. Я тут провела несколько ночей, потому что я уже не могла спать на полу. А здесь такой классный мягкий матрасик. А на полу мы спали после переезда, когда еще не купили да, матрасы. Не было, ничего не было, и мы просто спали на полу. Вот, Подоконники собственноручные работы из бетона. Угу. Тоже видео на канале есть, как я их делал. Офигенные подоконники получились, как мы и хотели, надежные, функциональные. Вот ширина этого размера этого подоконника 180 на 49, то есть практически как полка в плацкартном вагоне. Чуть-чуть положено. Наверное. Ну да, я и говорю очень, практически. Здесь очень удобно спать и было так комфортно, хотя это было весной, в апреле. И очень крутой вид, когда открываешь глаза, то вид на небо, ветки, облака, птички. То есть это вообще очень здорово. И отсюда у нас вид во дворик такой. У нас двор небольшой, можешь показать, кстати. Ну, не знаю, такой уютненький. Мы, конечно, там еще ничего пока не сделали, не успеваем, не успеваем но обязательно сделаем. А это мой любимый стол. Это стол моей мечты. Давай, давай. Также мебельные щиты, даже не мебельные, из ясеня были заказаны в той же фирме, где и ступени заказывали. Вот Подстолье сделали уже тоже на заказ отдельно. Все по нашим проектам. Все в индивидуальном единичном исполнении. Здесь я работаю, здесь я рисую. Мне очень удобно, потому что много места. И я как бы чувствую себя ну, очень комфортно. Очень. Также на стене потом еще будут какие-нибудь полочки. А я хочу здесь еще такой, как решетка, как она называется? Мудборд. Да, мудборд, на который я буду крепить какие-то заметки, напоминашечки и картинки свои. Видно. Шкаф недавно вот мне Миша собрал... И мы думали, что он такой большой, и останется еще куча места, но места не осталось. Хотя здесь часть переезд потом на стеллаж. Вот, у здесь будет, будут еще появилось. дверцы, пока еще не заказали фасады. То есть здесь белая. будет да, просто белая, кипельно вровень со стеной, как, скрытый, как будто да, скрытый шкаф. Да. Вот эти э, остатки после переезда с квартиры мы выставили на продажу, и все да, уйдет. И Этого и ничего не будет. Идет, будет. да. будет. Здесь пустота. Тоже Здесь Это тоже диванчик. детский временный диван, который мы uh -huh. после переезда забрали. А вот вот Здесь стеллаж. на стене мы сделаем во всю стену кирпичики, как же как на первом этаже Лили понравились. Uh -huh. А вот тут будет маленький, небольшой стеллаж, такой неширокий, вот прям буквально 30 сантиметров до стены. И на нем будут стоять всякие книжечки, нужные мои скетчбуки, то есть какие-то материалы, чтобы то, что должно быть под рукой и то, что не захламляет пространство. Обратите внимание, как, как у нас сделан второй этаж, он полумансардный, здесь от стены 2 метра высота и идет на воз, возрастание 3 метра. То есть вот такой вот... Потолок скошенный. Mm -hmm. Ну что, кабинет посмотрели? Поехали дальше? Поехали. Пое... Давай кусочек детский покажем. А, вот тут у нас я хочу сделать такую стену зеркальную. То есть здесь будут маленькие и разные зеркала. Сейчас покажу. А что? мне кажется, не стоит. Я это впервые я слышу. Это, покажу. это моя задумка. То есть будут висеть несколько зеркал, еще немного, чтобы не перегружать. То есть вот такое. Вот, и еще, может быть, два-три. Это сейчас очень модная тема. Поэтому я хочу сделать, но все руки не доходят. И вот сделаем. здесь у нас будут большие часы диаметром метр двадцать. С Алиэкспресс также в скором времени закажем. Механизм и, и хочешь, стр... лицо, стрелки, да? и цифры расклеиваются. И будут и видны я эти я часы вижу? с первого этажа и со второго. Так. Кусочек детской покажем. Тут свет включить. Тут вам включи. еще не сделано все. Привет, Ну малючек. как? Ну не сделано. <laughs> Ты что грустишь? Да, у нас пока Фёс, нет привет. кровати. но ну, не пугай его. Да, у, у нас матрасы. Матрас. Да, Хорошие матрасы. Ну, Кипички Лера также делала сама, посмотрев на мой результат. Угу. Зеркала вы видели в видео. Также да, я хорошо. делал сам зеркало с подсветкой. Как угу. Лере, так и... В гардероб. в гардероб. Да. Вот, Сейчас а у меня картинку, она Там будет у нее шкаф, уже все, проект составили, mm -hmm. будем заказывать. Корпусную мебель я делаю сам, точнее собираю, заказываю распилы кромление и просто как конструктор собираю сам. Мне очень понравилось данное, данный процесс изготовления. Mm -hmm. Здесь также стол из той же серии, щит из ясеня и металлическое подстолье. Mm -hmm. Такое рабочее mm -hmm. место. Везде вот такие двери. Мы поставили одинаковые. То есть матовое плотное стекло. Triplex. И белые. Очень удобные, симпатичные такие воздушные двери. Ну и здесь она нарисовала как свои картины. Потому что дочка у нас тоже художник. Рисует, учится на архитектурном. Поэтому здесь, я думаю, когда она все завершит, у нее будет очень уютная, красивая комната. По поводу окон сразу хотим задать вопрос такой в качестве совета. Совета. попросить совета да мы сделали окна со скошенным со скошенной верхней частью снаружи но ну, в принципе и внутри выглядит очень эффектно верхняя часть у нас параллельно потолку внутри снаружи параллельно крыше а теперь мы думаем как сделать на эти окна шторы или какие-нибудь жалюзи да мы уже рассматривали шторы если ставить карниз и э, за, собирать шторы в, один, в одну сторону или в две просто-напросто, э, большая часть окна будет закрываться все равно шторами. Если делать жалюзи, то это жалюзи-плесе, которые стоят э, примерно как само окно, э, может даже и подороже, или вертикальные жалюзи, которые, в принципе, для м, жилых помещений не так э, интересны. Горизонтальные сюда уже вот из-за этих скосов никак не пойдут. И вот мы до сих пор вот уже полгода никак не можем определиться со шторами. Угу. Всё, Пошли дальше? Да, куда? Ну, в, сан в санузел. Открывай. Прошу вас. Проходи, будешь делать нам экскурсию. Большое зеркало. Это наш второй санузел. Да, вот здесь. Его площадь э, где-то шесть с половиной квадратов. Uh -huh. Ванна э, на метр восемьдесят металлическая, толщиной 3 миллиметра. Я прикалываюсь бронированная. Uh -huh. Зеркало э, вклеили в плитку. Тоже все сами придумали на заказ. Весь дизайн-проект как санузлов, так и дома, мы делали сами придумывали. Очень удобный шкаф. Светильник заказывали с Алиэкспресс. Вот этот вот. Я сразу заказал, при заказе зеркала отметил все места сверления, креплений и проводов для него. Поэтому он выглядит таким парящим. А выключатель сбоку здесь удобно. Если кто смотрит канал о стройке-ремонте Алексея Земского, тот заценит этот выключатель с розеткой. Животе такой у нас, кстати. Да. Так, тумба. Тумбу мы покупали, в общем-то, опираясь на то, чтобы подобрать по дизайну ванны. То есть нам понравилось, что здесь тоже такие вставки под дерево, матовое стекло, как на дверях. То есть все прям совпало. И я хотела именно такого размера. Это идеальный вариант. Единственное, что неудобно, ящики неглубокие. и вот все мои косметические средства, которые высокие, их приходится класть. Ну, в общем-то, это не самое страшное. Я думаю, что... Для меня, например, это не страшно. Конечно, было бы удобнее, если бы они стояли и меньше бы места занимали. Да, еще момент. Мы Зачем толкаешь? Да. Есть доводчики? Есть доводчики, извините. ничего не делала. Унитазы поставили как на первом этаже, так и на втором беззаботковые. Ну, уж не будем показывать, да. да. да. да. да. Что ты хочешь можешь да, да. сказать про безобразковый метод? Это очень удобно. Это. Очень удобно ставьте себе беззаботковый унитаз чтобы не забивалась вот эта вся грязь потому что когда мы раньше жили на старой квартире у нас там был обычный унитаз это была такая мука постоянно обычный щеткой. новый тем не менее мы его ставили да, ремонт да, делали да. новый То поставили как всегда надо было лазить, и все равно начисто Какой не бы не какие бы фильтры не были какая бы вода не была все равно известковый налет ржавчина у -у -у. она там скапливается и со временем это выглядит просто катастрофично у -у -у. То же самое щиты из ясеня заказаны в той же самой фирме на заказ транспортной компании. Все привезено. Это я все смонтировал, все так же сами придумали и выглядит. Считаю, что да, огонь. Срятали стиральную машинку и сделали дополнительную полочку под полотенце, которое ну, не постоянно используется. То есть например, для ног, ванные полотенчики. А здесь висят те, которыми пользуемся постоянно. И полотенцесушитель тоже очень классный. Тут можно регулировать температуру. То есть убавлять, прибавлять. И иногда мы сушим здесь белье. Ну и также по всему дому. Первый и второй этаж включительно. У нас теплые полы. Теплые. Выходите. Пошли дальше. Пойдем дальше. Так, а здесь наша спальня. Пока тоже нет занавесок. Ну, здесь та же самая проблема, ну, скошное окно. Ну, это не проблема, это задача, которую мы решили. На, теку... на текущий момент у нас вот такие вот, да. даже не знаю, как сказать, тряпочки, не тряпочки, но, тем не менее, на ночь сворачиваем, разворачиваем. Это тот самый стол, который Ниша сделал из... Из чего сделал, Из поддонов. Из поддонов. Из поддонов. Из поддонов. Все Видео также есть на канале. Угу. Очень красивый стол. Почему-то все приходят и говорят, что он наикрутейший. Здесь пока стоит мой уголок косметический, но я его планирую перенести в кабинет, чтобы мне было удобно и не мешать Мише, потому что я иногда тут крашу сижу. Вот, с вами зеркало, снимаю косметика и удобный стул. Это, кстати, студия, подарок от компании Reflame за хорошую работу. И это так удобно. Мы даже когда думали, что здесь спальня будет мой косметический уголок, Придумали какой-то проект, там, зеркалом, всякие ящики. А потом просто вспомнили, что у нас стоит этот чемодан. Пользоваться на старой квартире было невозможно, потому что не, не хватало места просто, куда его поставить. А здесь, конечно же, столько пространства, что ему, конечно, хватит на все. Вот, забыли свет включить. Вот. А это любимое место. Здесь пока без люстр. Кот спит. На этом стуле его просто здесь всегда можно найти. Вот сейчас почему-то он не пришел, кстати. Так он его в туалете, наверное, на первом этаже заперел. Ну, Это нет, наш нет. матрас, наше спальное место. Ну, Также с кроватью пока не определились. Да, мы тут дизайн еще не делали, мы сделаем. -э -э, да, хотелось бы что-нибудь метал из металлического, да. но пока ну, не так, видим. да вот, вот здесь пока у нас значит, ничего, подарок. Партнера команды, девочка с Катюшей, делает такие шикарные светильники. Он просто очень удобный. Когда вот перед сном мы его включаем. И очень супер. А здесь у меня косметичка полная всяких кремушков, Арифлейм, Потому что я ложусь и начинаю мыть ножки, ручки, губки и так далее. Я уже сплю, она ворочается. А вот, смотрите, это тот самый аквариум, который пока стоит на временной тумбе. И он тоже переедет у нас на первый этаж. Хотя мне нравится, что он стоит в спальне. Мы его все время смотрим. А что за той двери? А это вишенка на торте. Это наш гардероб. Краем глаза посмотрите. В общем -то. Размеры гардероба порядка 11 квадратных метров. Угу. Просто здесь еще полный бардак. Здесь две полки это де детеныш наш занял, потому что у нее пока нет своего пространства. Также Расчика. вот зеркало, да, ну, собственно, ручно все... сделанное с подсветкой. Здесь все, что будет потом на кухне. Короче, здесь еще полный бардак, поэтому особо не показываем. А потом, когда все развесим, растаем, может быть, отдельно сделаем. Вот такой вот классный большой гардероб, Миша тоже его полностью собрал собственноручно и это нас просто спасло, потому что когда мы переехали и перевезли все-все-все-все-все вещи, а еще ничего не было сделано, то конечно же в гардероб и разместилось. Все, все посмотрели так быстро, Идем. вот и весь дом. Да, вот и весь дом, кошельный дом. Мяу. Вам понравилось? Напишите в комментариях, что вам особенно понравилось. Какие идеи вы бы взяли себе, например, в копилочку, чтобы э, потом тоже будете строить себе дом или делать ремонт квартиры и реализуете этот проект. Да, еще делать а и делать. подсказки нам сделаете? Потому что еще не все сделано. И некоторые вещи мы, например, еще думаем. Например, как спальни сделать. А как сделать на кухне более удобное вот это кухня-пространство? Пишите. С удовольствием пообщаемся. А сюда мы также с Алиэкспресс закажем огромную длинную люстру, которая будет свисать метра на 2-2,5 вниз на весь лестничный проем. Да, вот только ее вешать, туда мы пока еще не придумали. Да все придумали. Есть специальные строительные леса. Ну все, пока-пока. Спасибо вам огромное. Приходите в гости. Только заранее предупреждайте, я испеку пирог. Пока. А еще может быть пожарить что-то. Давай, вместе. Пока.